Привет, любители Немиркин психологии! Спасибо большое за вашу поддержку. Давайте начнем видео. Как вы думаете, на что похожа депрессия, как и многие другие? Вы можете подумать о людях, которые всегда выглядят грустными, много плачут или никогда не бывают счастливы. Но на самом деле в депрессии гораздо больше слоев, чем вы думаете. Американская психиатрическая ассоциация перечисляет множество различных форм депрессии каждая из которых имеет свои симптомы и отличия Скрытая депрессия. Лишь одна из них, и те, у кого она есть, могут быть обусловлены действовать в защиту своих симптомов. Поэтому, чтобы помочь вам узнать об этом немного больше, вот 11 вещей, которые скрытая депрессия заставляет вас делать. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы упомянуть, что это видео создано только для образовательных целей и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия или любое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. С учетом сказанного, давайте начнем. Номер один. Ваш режим сна изменился. Во сколько вы чаще всего ложитесь спать? Хороший постоянный режим сна очень важен и полезен для психического и физического здоровья, поэтому постоянные проблемы со сном могут быть признаком того, что что-то не так. Недостаток сна или постоянное недосыпание может быть возможным симптомом депрессии. Такие изменения в режиме сна могут повлиять на ваше самочувствие в течение дня. Возможно, вы будете постоянно чувствовать себя измотанным или уставшим. Номер два. Ваши пищевые привычки изменились? Замечаете ли вы, что ваши пищевые привычки резко изменились по сравнению с тем, что было некоторое время назад? Часто еда может служить механизмом преодоления для тех, кто скрывает свою депрессию. Переедание может помочь отвлечься от эмоциональной пустоты, а потеря аппетита может свидетельствовать о более серьезной проблеме. Существует тесная связь между расстройствами пищевого поведения и депрессией, и хотя это два отдельных заболевания, внезапные и значительные изменения в привычках питания могут быть причиной для беспокойства и указывать на более серьезную проблему, такую как скрытая депрессия. Номер три. Вы становитесь самокритичным. Хотя перфекционизм может достать любого, люди, борющиеся со скрытой депрессией, могут переходить на новый уровень и чувствовать необходимость сделать все идеально. Это может привести к чрезмерному давлению на себя и стандартам, которые, если они не соблюдаются или не выполняются, приводят к самоуничижительным мыслям и чувству стыда. Эти чувства могут в конечном итоге определять ваш внутренний выбор и лишать вас возможности заниматься простыми делами или поддерживать случайные отношения. Номер 4. Вы испытываете сильные эмоции. Хотя люди часто считают, что депрессия означает, что они всегда грустны или расстроены, это не всегда так. Хотя меланхолия, часто описываемые чувства, люди с депрессией могут также проецировать или выражать свои чувства в гневе или раздражительности. Эти чувства могут возникать из-за неудовлетворенности необходимостью производить хорошее впечатление, чтобы все видели, или из-за чувства растерянности и подавленности сложными эмоциями, которые они испытывают. Номер пять. В отличие от предыдущего пункта, у некоторых людей со скрытой депрессией может сформироваться привычка избегать своих чувств или отрицать их. Вместо этого они могут искать отвлекающие факторы, чтобы отвлечься от своих мыслей. По словам доктора Маргарет Рутерфорд, людям может быть трудно выразить свои чувства, потому что они так часто избегают своих эмоций. Номер шесть. Вы становитесь одержимы философией и целью. Задумывались ли вы когда-нибудь о смысле жизни? Иногда депрессия может заставить вас почувствовать себя потерянным, словно вы плывете по жизни без направления. Это может заставить вас задаться вопросом о том, каково ваше предназначение или чего вы должны достичь на этой земле. Эти вопросы о жизни и смысле могут заставить вас стать более интроспективным и погрузиться в изучение больших вопросов и философий, чтобы помочь вам найти смысл и цель вашей жизни. Номер семь. Вам стали неинтересны занятия, которые раньше нравились. Еще один возможный признак депрессии – если вы вдруг потеряли интерес и радость к тому, что вам раньше нравилось. Депрессия истощает не только психически, но и физически. Она может сделать гораздо более трудным и утомительным поиск мотивации или энтузиазма для выполнения задач или занятий, даже если раньше они вам очень нравились. Номер восемь – вы взываете о помощи, а затем придумываете отговорки. Люди, скрывающие свою депрессию, часто скрывают свои чувства, потому что им трудно признать, что у них есть проблема. Однако иногда эти чувства могут стать настолько непреодолимыми, что вы можете обратиться за помощью к другу или даже к врачу. К сожалению, как и многие другие, вы можете осознать, что предпринять эти шаги значит признать, что у вас депрессия, а это очень трудно осознать. Поэтому вместо этого вы можете придумать себе оправдание и отстраниться от желаемой помощи. Номер 9. Вы испытываете трудности с близостью. Аналогично предыдущим пунктам, чувства, связанные с заботой и близостью, также могут быть трудными для вас, если вы находитесь в депрессии. Если вы скрываете депрессию, то уязвимость, связанную с близостью, вам может быть трудно выразить, в то время как вам может быть легко заботиться о других. Это может стать гораздо более сложным и напряженным, когда речь идет о вас самих и ваших отношениях. Может возникнуть страх поделиться своими самыми глубокими чувствами и эмоциями или страх того, что кто-то не оценит ваши чувства и докажет правильность ваших худших опасений. Номер 10. Вы слишком много внимания уделяете благодарности. Многие люди часто ошибочно считают, что идея благодарности означает, что вы игнорируете негативные эмоции, которые испытываете, и концентрируетесь только на хорошем. Такое мышление может стать вредным, потому что в итоге вы можете обесценить, проигнорировать или почувствовать вину за любые негативные эмоции, которые вы испытываете. Напротив, практика благодарности предполагает размышление, отмечание и оценку того, что вы можете не замечать в повседневной жизни. Это не значит, что вы должны видеть во всем только хорошее, особенно если эти вещи вас расстраивают. Наконец, депрессия может выработать у вас привычку разделять свои чувства на части. Это означает, что вы жестко сортируете их по коробкам и откладываете на потом, а может быть и никогда. Запирая свои негативные чувства, вы избегаете обращения к боли или печали, которые вы испытываете. Однако, хотя это и может принести временное облегчение, впоследствии оно может накопиться и стать непреодолимым. Узнали ли вы что-то новое о скрытой депрессии? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.